Look at that angle. Мне, кстати, в Инстаграме со мной Джон Брэнк переписывается. И он как раз вчера написал, что ты думаешь? Я, я не знаю, что, я, честно, честно, я, я не могу понять, там вот эти вот, поединки, что-то там, вот что-то там психует, что-то нервничает. Я вообще не понимаю, что это специально, не специально. То есть они все, не... <laughs> у меня вот, голова такая, знаешь, я в тупике. То есть хочется посмотреть поединок и понимать, что там происходит, а тебе этого ничего не показывают. Я вообще не понимаю, кто там выиграет, кто проиграет. Нафиг вот эти все телодвижения лишние. Что там психуют, что-то там... Ну, не знаю. Как то все очень наиграно и очень несерьезно.